С Большим театром, старинный Несвеж, классика и новаторство. Все самое интересное из мира балета, оперы и классической музыки. Только звезды. С 24 по 26 июня. Вечера Большого театра в замке Родивилов. Генеральный партнер проекта – компания МТС.